Меня зовут Илаша, фамилия Варшаломидзе. Я с Грузии, с Батуми приехал до Украины, чтобы научиться, и потом просто остался и тут живу тут. Когда мне кажут, где твоя родина и где твоя страна, я кажу у меня две страны, Грузия и Украина. Еще с 90-х годов мы грузины помним, как они забрали у нас часть территории, до сих пор эти территории находятся у них. Еще мы тогда понимали, что доверять русским не можно, к сожалению, и, или к счастью, я даже уже не знаю, сложно сказать. Но в любом случае мы всегда знали, кто есть враг. Хочу тут далее жить и хочу жить в мире, где не будет война, где на нас не будут нападать соседи, потому что сначала в Грузии напали, да, сейчас в Украине. Я хочу хоть чем-то помочь ребятам, то есть моя даже минимальная помощь или максимальная поможет спасти кому-то жизнь. В свою очередь они смогут выполнить свое дело и мы можем закончить все это вместе в войну. Был такой случай, когда мы забрали батька э, войскового, которого в этот день убили сына. И когда ты осознаешь из-за кого это происходит, это очень начинает ты наполняешься злостью и чувством несправедливости. Это самое сложное осознать, что в любой, момент, в любой момент твоя жизнь может прекратиться. Но ты уже об этом перестаешь думать, когда видишь раненых, и ты понимаешь, что требует да помог ты. В слухи есть какие-то разговоры, что у них совсем другое отношение. Даже были какие-то случаи, что просто оставляют раненых. Да, человек истекает кровь, поставляет и идут дальше там, или отступают и так далее. У нас такого нету. У нас боевые медики могут свою жизнь положить, но лишь бы спасти раненых. И это очень сильно отличается. И этим, этим есть такая большая ценность наших медиков. Каждый из нас, те, кто тут и воюет и помогают, или там, у всех одна мечта – закончить войну. Мы пока что, по крайней мере, я э, поки еще не думаю, что будет дальше. Треба закинчить, а там уже все, все и будет. я думаю, что будет все доброе. Иди в Асакар Слава Украине. Верьте в ЗСО и все будет Украина.